Сьогодні наша тема така. Ми сьогодні говоримо про різні жіночі ролі, які вони в нас є, і що ми цим хочемо сказати. І як завжди, наприкінці нашого шоу ми спілкуємося з психологом, який розставляє світочки над і Леонід Орлан. Доброго вечора! Доброго вечора! Добрый вечер. А, нет, сегодня хотели бы вас спросить о настоящем предназначении женщины. Вот какая у нее природная роль? Быть мамой. Вот так. Очевидно, о, Очевидно. закончили интервью, спасибо. <связывая> <связывая> Расскажите, нет, нет. Но, чему там и так? Давай-то. Мой знакомый врач, очень такой грамотный специалист, вот именно такой, знаешь, ну не узко направленный, а, вот а про все. Он вот... Человека сразу понимает, что борит. И вот о, про женщин он говорит, что женщина да, – это матка с периферийными органами. Ой-ой-ой, вот это да. А кто а же тогда мужчина? Хорошо, что это сказал глав... ваш друг, а не вы. Потому что мы уже на него успели обидеться. Правда? Мы также можем и мужчину охарактеризовать, только другим совсем. органом. Не, не, не. Ну, не совсем, но в принципе очень близко. Ага. А, суть в чем, и вот почему я с ним согласен. А, потому что действительно а, от а, правильной работы эндокринной системы, гормональной системы женщины, зависит ее... ну. Все, ее мысли, ее эмоции, ее состояние, и как следствие те действия, те поступки, которые она совершает, да, и те результаты, которые получает женщина. Так вот, когда женщина, в принципе, правильно может выполнять свою роль. Роль продолжения рода, да, роль рождения детей. Uh -huh. у, у нее нормально самооценка, восприятие себя как женщины. Да, включаем здесь. Психосоматику, да и понимаем, что жизнь от убеждений соответствующая работа, соответствующая работа внутренних органов. То есть, если у женщины нормальная самооценка, она нормально себя адекватно воспринимает женщиной, естественно, все ее внутренние женские органы работают нормально, и все остальное у нее тоже хорошо. То есть, когда у женщины нормальная женская слава то самореализация не зависит от того, где она работает, кем она работает, она работает. Воспитателем в детском садике, она работает дома мамой, это тоже работа, да, или она работает на стройплощадке асфальтоукладчицей, или еще где-нибудь, там, учительницей в школе, директором на заводе. Если у нее внутри все хорошо, то роли это, так скажем, следствие, это такая очень социальная часть. Ну и понятно, что в зависимости от того, как у женщины работает внутренняя гормональная эндокринная система, каких гормонов больше, давайте так, мужских, да, тестостерона или эстрогена, да, женских гормонов, ну, mm -hmm. и сопутствующих, то соответствующие роли ей больше подходят. Потому что когда у женщины вследствие рождения, особенности рождения, особенности воспитания больше, янских качеств, характера скрепления больше э, янских, так скажем, гормонов, то проактивные ведущие, э, руководящие роли ей больше, э, подходит. Ну, ей легче, больше проходит, легче даются. А когда в ней, э, когда у женщины, если воспитания больше развито э, следствие, то есть следовать за кем-то, послушание, подчинение, то естественно женские мама врач, ну, вот, воспитатель, да, то ей тогда в такой позиции будет легче. Есть вопросы. Есть... Угу. Давай. Есть вопрос относительно того, вот есть женщина условная, она хорошая мать, состоялась как мать, но никак у нее не складывается вообще ни в какой карьере. То есть она себе придумывает, чем она хочет заниматься, а у нее как-то не идет. Или не получается добиться каких-то результатов. И ей кажется, что вот это материнское, оно уже не важно, потому что ребенок растет или вырос уже, а все равно не получается достичь чего-то, чего хотелось. И вот здесь как бы вот это недосыгранное социальное роль она является таким саморазрушением получается что вы скажете на это это нужно исправлять или почему вот здесь состоявшаяся мама не является доминантой и рецептом к счастью ну во-первых это особенность современного общества феминизм 100-150 лет назад сейчас приносит свои плоды в том что женщина практически в социуме равна мужчине да? Uh -huh. И женщина вполне занимает руководящие должности и местами очень даже адекватно. Но, опять же, вернусь к тому, что иногда вот генетически женщине не вложены способности к доминированию, вести за собой к лидерству, к умению... Взаимодействовать с многими потоками информации. А ей хочется. Плюс социум накладывает вот такую, можно сказать, обязаловку самореализоваться. Ну а если хочется, то без проблем. Опять же, воспитатель – это социальная роль, да, это реализация в социуме и вместе с тем умение делать привычные дела. Вот когда ко мне приходят э, клиенты, запросом на самореализацию, как мне найти дело своей мечты и с ним с реализоваться и получать удовольствие от жизни, я задаю простейший вопрос. А с чем тебе нравится заниматься? Общаться с людьми, чинить технику там, бытовую или компьютерную или работать с цифрами, да? работать с железом или работать с цифрами? И, да, в зависимости от ответа все становится ясно. Какая угу. роль дальше человеку будет ближе? А, Я очень, ответил на вопрос? Да, очень хороший комментарий сегодня от Леонида Орлана. Впрочем, как и всегда, наш психолог всегда с нами на связи.